Но если бы. Но если бы назвала войной, эти бомбардировки не были бы преступлением, если ответь на этот вопрос, как ни называй, фактически это была война. Фактически это была война. Поэтому это и было преступлением, понимаешь? Потому что они войну назвали как-то иначе, но стали применять военные правила а, против нас. Поэтому это и есть преступление. Поэтому в этом и лицемерие. Поэтому мы и говорим, что нет, здесь мы. Никак не согласимся с тем, что это правомерно. Нет, это неправомерно. Хотя здесь мы, когда, допустим, военные российские убивают наших военных, мы ведь не говорим, что это военное преступление. Мы говорим, что сражающиеся стороны убили друг друга. То есть здесь мы не говорим, что это преступление. Но когда они убивают мирное население, мы говорим, это преступление. И Россия, она просто столько совершила преступлений э, в Чечне, именно целенаправленное уничтожение мирного населения, что тут не приходится вообще как-то рассуждать о, о, о правомерности их действий. Ну просто не приходится. Чего стоит один удар по центральному рынку крылатыми ракетами? Ну чего стоит только это? Чего стоит Самашки? Чего стоит Алды? Конечно, это все преступление. Но если бы мы вели бы войну, которую Россия называла бы войной, мы бы сражались, и в этом случае мы бы укрепились бы в каком-то городе, и они бы нас осадили, и применили бы против наших военных артиллерию, и при этом бы, погибли бы также и мирные люди, это не было бы военным преступлением. Мы бы, конечно, бы все равно это осуждали бы, и мы бы стремились к тому, чтобы за, за это отомстить, но военным преступлением это бы не являлось. Как не являлось бы военным преступлением, если бы у нас, допустим, была бы крылатая ракета, и мы бы направили эту крылатую ракету в Кремль, и ударив по Кремлю, случайно погибли бы туристы, находившиеся тогда в, в мавзолее Ленина, или на, на территории Красной площади. Вы понимаете, мы бы не совершили бы военное преступление, потому что это был бы целенаправленный удар по политическому руководству противоборствующей страны, объявившей нам войну. Поняли логику? Я, кстати, не сомневаюсь, в том, что если бы у нас было бы подобное оружие, наши лидеры давно бы его туда запустили. Привет, Тумсо. Допустимо ли использование оружия массового поражения, ядерное, хим- и биооружие в военное время? Про гаубицы понятно, но они не ОМП. Мне кажется, ты путаешь ОМП и обычные бомбардировки. Нет, я это как раз таки не путаю. Это просто здесь люди немножко спутали эти темы, потому что мы, мы обсуждая вопрос нанесения ядерного удара по Херосиме и Нагасаки, ушли уже к, перешли к гаубицам и артиллерии. А произошло это потому, что на мое заявление о том, что применение именно артиллерии, во время войны является, не является военным преступлением, это правомерно с точки зрения а, ведения боевых действий, правила ведения боевых действий. На это мне ответила кадыровская пропаганда тем, что вот, мол, они такие вот люди, а, грязные трусы, что они значит, допускают применение артиллерии в городах против противника. И на это я уже ответил, а, приведя слова имама. И здесь поэтому получилась так, такая каша. На самом деле, я еще раз говорю, вопрос применения ядерного именно оружия – это вопрос дискуссии, правомерно это или нет. Мы можем об этом спорить. По поводу химоружия и биоружия сегодня есть вообще запрет на применение такого вида вооружения. Поэтому, конечно, здесь это мы вообще туда не относим. Но химоружие и ядерное оружие, я бы их тоже не стал ставить их на одну а, плоскость, это все-таки ядерное оружие, это больше а, подходит к, к артиллерии, к подобного рода вооружению, так как это все-таки уничтожение именно огнем, в отличие от химического оружия и биологического оружия. Вот. А так, в целом, как я сказал, вопрос ядерного оружия, это вопрос дискуссии именно применения его в хиросимии и Нагасаки. Это вопрос дискуссии. Однако, я также, я думаю, и вы со мной не будете спорить, что если бы ядерное оружие считалось бы военным преступлением, то его сегодня не должно было быть в мире. Но оно есть. Если оно есть, значит, в случае войны оно готово к применению. А раз его готово применить, значит, это не считают военным преступлением. Увы. И это претензии должны быть не ко мне, а к мировому сообществу. Ты хочешь сказать, что Пророк саляму алейкум, убивал мирных людей? Нет, я так этого не хочу сказать и не говорю. Я, если ты имеешь в виду про целенаправленное убийство мирных людей, то нет, этого я не говорю. Но во время войны, а при уничтожении противника, могли бы, могли ли также погибать и мирные люди? Я тебе говорю, да. Это говорю не я, а это говорят тебе имамы этой уммы, это тебе говорят хадисы из нашей религии, да. Это, это есть, и от этого никуда не деться. Я тебя поддерживал на твои оправдания убийства мирных жителей и убийства наших братьев и сестер, недопустимый тумсо, Мусульманин, я не знаю, где ты увидел оправдание мирных людей, тем более братьев и сестер. Я, я не знаю, где ты это увидел. Но я хочу вот подобного род, тебе, подобным тебе людям сказать, если как бы вы не согласны с тем, что это правомерно, использование подобного оружия, артиллерии, там, во время ведения войны против города, в котором также могут быть и мирные люди, но при этом есть враг. Когда ты уничтожаешь врага, но при этом мог, может погибнуть и а, мирное население. Никогда ты целенаправленно убиваешь мирный, мирных людей. Я еще раз подчеркиваю, не приписывайте мне ни в коем случае того, чего я не говорил. Целенаправленное убийство мирных людей – это преступление, величайшее преступление. Но если ты утверждаешь, что при, на, в, при ведении боевых действий с врагом, когда ты применяешь против него артиллерию и при этом погибает там также мирное население, может погибнуть, могут погибнуть мирные люди, если ты говоришь, что это преступление, то ты должен сменить эту религию. Потому что это преступление, о котором ты говоришь, то, что ты называешь преступлением, его, получается, совершал пророк Мухаммад, мир и мой, благословение Аллаха, его совершали сахабы, это об этом говорили имамы этой уммы и говорили о, о правомерности таких действий, о допустимости таких действий, значит, вы, вы обвиняете в преступности их. Вам, в этом случае вам просто нужно менять свою религию. Но даже поменяв свою религию, я не знаю, куда вы денетесь от мирового сообщества, потому что даже сегодня в мировом сообществе это ä, правила, международные правила ведения войны.